Всем денечка любуюсь, любуюсь на красоту белоснежную красоту под окном моего дома. Цветет вишня. Это калина еще не распустилась пока, а вот она вишня, вишня, вишня расцвела окошком у меня обильное белое цветение за пчел, солнце. И все-таки это праздник жизни. Праздник жизни. Цвето, цветет вишня, яблоня. Весна это прекрасно. В прошлом году я посадила вот эту вот спирею. И только-только вот она у меня начинает осваиваться на новом месте. Моя белая спирея белый цвет. Сегодня у меня белый цвет с одуванчиком сочетание. Спирейка такая красивая. Думаю, что будет большой красивый куст со временем красоваться. Это у меня на улице белый-белый куст спиреи. Не знаю, как называется этот кустик. Мне его подарили. Далее сказали, что цветет уж очень он красиво. Действительно, вот первый год тоже у меня цветет. Этот маленький кустик какой-то декоративный. Будем надеяться, что он у меня разрастется, станет большим, большим таким. Пока вот такой маленький. Он тоже очаровательно, очаровательно цветет. Такие пушистики красивые. Весна на белый цвет очень щедра. Очень щедра. У нас на участке посажено всего 4 яблони. В общем-то, больше, наверное, не надо. Это яблоня посаженная, когда родился внук. То есть ей уже 12 лет. В прошлом году она очень хорошо цвела, а в этом году что-то не очень много цветочков, но есть, есть, есть, есть цветы. Где-то высоко-высоко. В прошлом году уж очень она обидно цвела. И в этом году, наверное, отдыхает. Наверное, отдыхает. И яблоньки стоят рядышком у нас. Это яблоньки, посаженные в честь рождения наших внучек. Ну, одна постарше, чуть-чуть, другая помладше. Ну неважно. Но вот в этом году очень-очень обильно цветут, особенно вот это. Какая трудяшка красавица! Вот она, вот она, яблонька. Вся в цвету, все в цвету. А здесь это поздний такой сорт яблони. Она только-только еще вот распускается. Такие цветочки у них. Много тоже. Будет много-много цветов. Очень красиво. Боже мой. Как щедра природа на красоту. Как она щедра. Сейчас я вам покажу еще одну яблоньку. Это яблонька совсем маленькая. Это яблонька, ей только 4 года. Родилась младшая внучка. И мы посадили эту яблоньку. В прошлом году на ней было только одно яблочко. Сладкое, большое. В этом году она цветет, наша маленькая трудяшка. Наша маленькая трудяшка. Видите, пчелки опуляют, пчелки опуляют, работают работают, работают, работают. Каждое утро выхожу и любуюсь вот этой огромной яблоней у соседей. Посмотрите, вот, что делается. Все белым бело, все белым бело. Какая красотень! Это надо же! Просто чудо какое-то. Белоснежное облако, белоснежное облако. Только благодаря природе, я думаю, благодаря тому, что создается природой мы выживем, мы выживем и все будет у нас хорошо посмотрите, как цветут яблони как они обильно дают нам свою красоту и говорят люди, выздоравливайте поправляйтесь, пусть у вас будет праздник в душе хотя бы, вот благодаря таким мелочам вот таким вот цветущим яблоням снежным цветам, Господи, пусть все будет у всех хорошо. Мерцали вот такие маленькие, маленькие капелюшные нарциссы, удивительные такие, вообще красавчики, малышки, малышки, прям они небольшие, вот прям маленькие, маленькие, так красиво, так мило смотрятся они, вообще маленькие, маленькие. Всем я вам желаю, друзья мои, здоровья, конечно, благополучия в ваших семьях, радуйтесь мелочам, цените жизнь, мир вашему дому.